В следующем году участники конференции увидят седьмой том переизданных произведений Гавриила Романовича, смогут увидеть отреставрированную часовню, кафедру религиоведения Казанского университета и вновь погрузятся в обсуждение современных проблем, рассмотренных через призму жизненной философии и принципов первого министра юстиции России Гавриила Романовича Державина. Спасибо. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюс.